Зовут, поверить снова в чудеса Альпы зовут, смелым бы всегда, друзья навеки, Мы все на пасе победим, и не отступим никогда. Альпийская история Племянник Роги Мир Альп наполнен многими опасностями. Все жители стараются не допускать ошибок, способных навредить другим. Для этого существует множество правил. Наши герои, петух Коки и бычок Роги, всегда их соблюдают. А вот, кстати, и Роги. <заслужит> Какой хороший день. Сегодня можно и отдохнуть спокойно. Привет! Рожок, как ты здесь оказался? Я приехал к тебе в гости Как же я рад тебя видеть Мама, папа, я что, должен весь день быть с ним? Роги, он твой племянник Да, но... И к тому же он довольно безобидный Совершенно безобидный. О, да уж веселый будет день. Роги, постарайся с ним подружиться. Он же еще маленький и не может ничего натворить. О, это же мой сарайчик. Ну хорошо, я побуду с ним. Ладно тебе, но ну, подумаешь, немного вредный. Он не сделает ничего плохого. Он же маленький. Мой хвост! Эх, Коки, ты не понимаешь. Он уже приезжал ко мне в гости. Как вспомню, так вздрогну. Даже не хочется вспоминать но сегодня я помогу тебе быть с Рожком Ура! Ура! Спасибо, Коки! Ты спас меня! С твоей помощью мне будет полегче И кто меня за язык тянул? Хоть бы перья не общипал Да Рожок, далеко не убегай! Дядя Роги, а что это? Написано, что здесь нельзя громко говорить и кричать а почему? <гручок> Потому что с гор может сойти снежная лавина. Между прочим, я уже давно не слышал о лавинах. <гручок> Нет, Рожок! Но, дядя Роги, ничего не случилось. Вроде бы ничего. Да, кажется, принесло. Рожок, почему ты не слушаешься? Не нравится мне это О, нет! Бежим! Мария! Дети! Нужно бежать! Лавина идет! Дети, бежим! Бежим! Скорее! Случилось? Эдварда нет. Я вернусь за ним. Нет, вы с детьми бегите, а мы вернем вашего сына. Будьте с семьей, берегите их. Спасибо вам. Ну а ты беги домой. Идем, Коки. Помогите, я не могу выбраться, пожалуйста. Успеть! Мой дорогой малыш! Мой Эдвард! Спасибо, вы спасли нашего сына. А теперь нужно разобраться, что случилось. Кто виноват, что началась лавина? Кто нарушил правила? Это я, дядя Адлер. Простите меня. Так, так. Не знаю, кто из вас на самом деле виноват, но то, что я скажу, будет полезно послушать каждому. Лавина очень опасна. Нельзя нарушать правила и подвергать опасности жителей Альп. Кто бы это ни сделал, нужно помочь семье сурков восстановить их нору. Мы поможем. Дядя Роги, прости меня, я больше так не буду. Альпы зовут, поверить снова в чудеса. Альпы зовут, смелым быть всегда. Друзья на мы все на пасе победим Мы не отступим никогда.